Здравствуйте, сегодня я буду проходить Terrario 1.3 на Android только киркой Почему я в аду? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я пробовал пройти стенку плоти У меня не получилось Я пока думаю над тактикой Но почему-то у меня есть сомнение, что я ее пройду Видос получится по такому плану Сначала я пройду, наверное, Пожирателя Миров Потом Пчелу и вообще, стенку плоти я думаю убивать, знаете как, зачарую артефакты, ну типа, призову, как он называется, гоблинов, да, зачарую артефакты на урон. И пчел, плащ с пчелами возьму, возьму крестик. Буду вот эти тентакли рубить киркой, и пчелы будут бить стенку плоти. А потом как что-нибудь придумаем, короче, я не знаю, будем пробовать, но перво-наперво нужно убить пчелу и пожирателя. Напал на меня слизень. Вот такой долгий напряженный бой, я не знаю почему, но смотрите дальше. Это просто, ну это я раб, я раб. Смотрите, он просто меня убил, почему я не знаю. Каким образом это получилось, тоже не знаю. А, тактика моя, собственно, я ее придумал, и я этим очень горжусь, тем, что в 18 лет я наконец-то чего-то добился. Я придумал тактику на Пожирателя Миров, да, моя личная. Смотрите, а, это вот такая вот штука, примерно 4 блока в Пространство там есть в ширину И примерно 16-15 в высоту Вот и все В принципе мы берем маунта и ничего не делаем Он сам сдохнет Вы можете вообще смотреть видосик на ютубе Не делать ничего Я же просто, чтобы наверняка пройти Делаю вот, вот такие вот разные движения Но они в принципе не нужны Можно и без них спокойно играть Пройти его Вот. Поэтому пользуйтесь на здоровье В прошлом моем прохождении я тоже так сделал все сказали, что тактика нормальная. Но те, кто не видел прошлое прохождение, хотя советую посмотреть, посмотрите это. Кстати, террария со 100 хп, я имею в виду это прохождение. Я еще пытаюсь пройти плантеру со 100 хп, но это бесполезно. Я не знаю, чем уже убивать ее. Ой, ужас. Ну, короче, бой немножко скучный, но я решил показать его весь. Потому что, ну мало ли, я не знаю, кто-то что-то не поймет. Давайте так. И еще, если у вас есть вопросы, там, не знаю, какие-то проблемы с тем, что, возможно, я там что-то начитерил, вы обязательно пишите в комментариях, и если вам нужны какие-то подробности, как я, например, получил кровать в аду, вот что-то типа такого, или как я нашел вот призывалку для этого босса, как я крафтил, если вам такие подробности нужны, вы пишите, я все буду показывать, все-все-все, чтобы у вас не было никаких подозрений, потому что я реально хочу пройти одной киркой игру впервые никто так не делал ну по крайней мере я не видел на русском ютубе ну шарф выпал мне в принципе она была нужна потому что 16 процентов урона будет понижен и это очень круто я создаю слитки только для того чтобы их продать потому что они бесполезны крафтить мне ничего не, не придется у меня уже все намного лучше вот поэтому давайте просто продадим и в общем то перейдем наконец то к боссу в конце, примерно в середине этого видоса вас будет ждать очень интересный сюрприз. Ну, тактика пчелы. Это медсестра. Я больше ничего не могу сделать, потому что пчела меня выносит. Это уже вторая попытка. Мне лень крафтить просто призывалки. И я решил просто привезти сюда медсестру и вынести со 100% вероятностью этого босса. С медсестрой это изичный бой, но, я же говорю, еще опять повторюсь, будет очень интересный момент в одном а, месте здесь, посреди боя. Поэтому посмотрите, ничего особого такого сложного здесь нет. Я просто лечусь, я буду лечиться медсестрой вроде 4 раза за бой. Сама по себе пчела слабый босс, очень простой, если использовать дальние атаки. Я не знаю, почему у меня были проблемы раньше. Она... Я не знаю, ее можно даже без оружия убить, просто ма маунтом, например, вот этим и все. Но это, правда, очень долго. Твоя Примерно двое суток придется долбить ее. Так, я не знаю, что сказать. Единственное, что я заметил, это когда я прыгаю маунтом на пчеле. Долетаю вот так на очень большую высоту и падаю. Мне не наносится вообще никакой урон. Если вы знаете почему, то напишите. Я лично не понимаю. А, обычно, когда я падаю в пещеру, чуть меньше высоты, я уже теряю хп. Да даже просто я вот перемещался по ландшафту и прыгал И я терял хп А здесь я падаю с огромной высоты я Ну вот смотрите, я сейчас долечу до космоса вообще В какой-то момент Правда там я спущусь за Антон, ну вот Типа большая высота, но я не умираю Ни одного хп даже не, не потратил сейчас Очень странно, напишите почему Может быть у меня много брони Может быть у меня мало брони, не знаю Что я там придумал? Ну типа броня на это не должна влиять так-то Ну вот он вы, наверное, уже поняли, да, прикол? Пробудился глаз к Тулху. А вот это уже мясо. Потому что если сейчас сдохнет медсестра, то это будет очень плохо. Но плюс в том, что у глаза Ктулху есть маленькие вот эти прислужники, и из них падает очень много сердец. То есть это даже облегчило мне будет. Это еще проще стало. Я, конечно, очень извиняюсь за то, что наступила ночь. Но ничего поделать я не мог. Типа я расставил флакила вот как мог. Расставил, расставил, что было видно видос получился темным все равно. Но я ничего не могу сделать. Вот, я, я допрыгал до космоса. Ну, правда, я использовал этот э, зонтик, но я тебе говорю честно, я спрыгивал с очень большой высоты и на маунта. И не получал никакого урона. Почему так, я не знаю. Только в бою с пчелой. Очень странно. Может быть, прыжки на боссах и на мобах, на мобах не считаются за то, что ты прыгнул. То есть ты подпрыгнул, и упал с маленькой высоты. А то, что ты прыгнул на боссе, это не считается. Я не знаю, как это работает. Босс побежден один, сейчас второй быстренько домучается, и в общем-то все. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение в комментариях, пишите свои пожелания в комментариях. Потому что просмотров мало, у меня 100% видео за на, то есть дизлайков вообще нет. И это очень странно. Либо вы вообще не смотрите, вам пофиг. И лайки откуда-то берутся. Либо все так круто, что даже замечаний нет. Всем спасибо за просмотр.